Начинаем наше празднование Тубишвата. Поздравляем вас с этим Новым годом деревьев и желаем а, расти, развиваться и расцветать. И у нас есть вопрос. Как вы знаете, народная мудрость гласит, что каждый человек должен сделать три вещи. Построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Как вы считаете, почему важно посадить дерево? И несколько вариантов ответа. Если у вас вариант ответа другое, напишите, пожалуйста, в чате, что это другое. Нет, пока вопросы. У нас лидер сразу же с первых секунд появился лидер. Как знали. Да. Ну, давайте еще буквально полминутки и завершим вопрос. Тут уже все ясно, по-моему. Вариантов других нет. Смотри, мы угадали все варианты возможные. Далевайте. Так, давайте посмотрим на результаты нашего опроса. Как вы видите, 75% участников сказали, что важно сажать деревья, потому что это забота о будущих поколениях. И сразу видно, что люди здесь собрались не случайные, да, которые изучали Тору, Талмуд, заповеди, и не первый год в этом. Смотрите, какая интересная вещь. Да, деревья сажать очень важно, и мы сейчас узнаем, что говорят наши источники об этом. Но вот эта пословица, как предполагают, исследователи, тоже берет фра... начало свое из Талмуда. Там есть такая фраза в трактате Сота. Человек должен сначала построить дом и посадить виноградник, а потом жениться. Так что, действительно, все в Торе было написано до того, как появилось в нашем мире. Спасибо. Да, и, наверное, мы начнем нашу презентацию красивую. Вот, мы, наверное, Ир, с тобой не представились, да, меня по-прежнему зовут Оля Вайнштейн, я из Израиля, директор проекта Кеша в Израиле и Равин. А, меня зовут Ирина Склянкина, я из Тулы, России, но ну, мы настолько привыкли видеть родные, знакомые, близкие лица, что уже считаем, что <laughs> все друг друга ну, давно знают. Каждый Кубишват, видимо, это как Новый год, да, поэтому представляемся заново, вот, и мы перейдем к первому слайду. Вообще, как вы уже, наверное, многие из вас заметили, да, Ира начала приветствовать вас говоря, вам с Новым годом. Мы сейчас разберемся, собственно, почему она так говорила. Да? Но ну, мы знаем, что это много деревьев, но еще добавим к этой информации еще несколько интересных фактов. Хотелось бы сказать, что, в принципе. Все наши источники еще далеко до вообще осознания Тубишвата, вот в частности книги Браяшит, это мы говорим о Торе, естественно, говорили всегда о том, что дерево и вообще природа, она у нее есть как первичная, то есть как бы она первичнее, чем человек, потому, потому что, например, вот как написано в книге Браяшит, первый наш источник, да, и прорастил бог все сильные земли всякое дерево приятное на вид, хорошее для еды и дерево жизни посреди сада. Ну вот мы знаем об этом на и дереве. И «Дерево познания добра и зла». И только после этого, мы видим, да, это был девятый посух, девятое предложение, и только через шесть предложений он взял и поместил туда человека. И взял Бог всесильный человек и поместил его в саду Эдена, чтобы возделывать его и хранить его. Возделывать и хранить – это две такие заповеди, которые, в общем-то, человек заповедан Всевышним делать всю свою жизнь, возделывать и сохранять природу. И, собственно говоря, это не единственные наши источники, есть еще много других, которые говорят о том, что, в принципе, человек первым делом, что он должен сделать, это позаботиться о том, что, что вокруг него и вокруг его вообще семьи, окружения и так далее будут плодоносные деревья. Даже когда мы говорим о том, что, наверное, нужно следующий слайд да, нашей презентации, Вот и нужно даже, когда... Народ Израиля должен был войти в страну. Первым делом, что должны сделать наши, наши праотцы и про матери это посадить, естественно, плодоносные деревья. То есть фактически обеспечить себе нормальную человеческую жизнь, да, чтобы, во-первых, нам было и полезно. И приятно, эстетически и так далее. И во-вторых, делать то, что делали наши предки, делать то же самое для последующих наших поколений. Чтобы у поколений, которые радиации придут в этот мир после нас, было, были эти красивые деревья и были плоды соответственно. Если можно, следующий лист презентации, Кать, спасибо. Во-первых... Да, и, соответственно, вот как раз об этом я сейчас говорила по поводу, по поводу прихода в землю Израиля, что нужно посадить плодовые деревья. И вообще, есть комментатор, значит, есть у нас метраж, который говорит о том, что если у человека в руках находится саженец, и в этот момент ему говорят, что пришел Машех, да, то есть Мессия тут в данном переводе, ему нужно сначала посадить этот саженец, а только потом идти встречать Мессию. То есть вы понимаете, о какой первичности мы говорим, говоря о деревьях. Вообще в иудаизме есть такая заповедь, которая называется Орла. Это заповедь о том, что первые три года мы не имеем права снимать, плодов э, с плодоносных деревьев, мы даем как бы этому дереву окрепнуть, эти плоды, они в общем-то тоже сначала появляются совсем немного, затем их количество увеличивается, они, опять же, тоже по нашей традиции становятся вкуснее и полезнее для человека, и поэтому мы три года не имеем права снимать вообще этих плодов и, соответственно, их употреблять. И, в общем, э, соответственно, есть тут такой момент, Какого-то самообладания и, в общем-то, ожидания вот нужного момента, когда можно, собственно говоря, приступать к самой заповеди и получать плоды. Следующий слайд. Мы говорили сейчас о Торе. Следующий наш источник это Мишна. В Мишне мы, трактат Роша Шана, это как раз говорится, когда о новых годах, мы читаем о четырех новых годах. Вот тут я приближаюсь как раз к тому, о чем, собственно, говорила Ира, когда вас приветствовала и говорила вам с Новым годом. Значит, в нашей Мишне есть четыре Нового года. Первая Нисана, Вообще, с этого месяца Нисана начинался когда-то год. Это был Новый год для царей праздников. Первая Илюля, это мы уже фактически говорим примерно о сентябре. Да, это Новый год для десятин и животных. Первый – тише это Новый год для лет тысячи Мы все его знаем. Это наша наша Шана. И э, был еще один Новый год, который э, поначалу пытались установить первого месяца Швата, да, первого дня месяца Швата, э, согласно школе Шамая. И э, все, как у нас в аудаизме происходит по школе Гилеля, Гилель предложил, чтобы это было 15-е Швата, то есть ту и Шват. Да, соответственно, Ту – это 15 на еврите, это таф по Гематрии, и Шват – это, соответственно, Шват. Таким образом, мы знаем, что этот день, он в принципе записан как э, наше 1 января фактически, да? день отчета налогов, десятины от плодов деревьев каждого года. То есть все, что было собрано до 15 э, швата, оно принадлежит к предыдущему году, все, что после 15 швата к э, текущему году. И, собственно говоря, от этого отчитывал Валентина, и так, собственно, люди и жили. Но вопрос, как бы задаем мы здесь, не совсем риторически, да, каким образом день вот этой вот налоговой инспекции, если так можно его назвать, каким образом вообще он стал праздничным днем для всех, да, то есть вот как раз мы сегодня с вами об этом поговорим, и я думаю, что мы продолжим, да, Ириш? Конечно, мы продолжим. Ну, да. то, что... Спасибо, Ольга, То, что рассказала Ольга, относилась ко временам храма. Да? Ну Произошло, к сожалению, несчастье, храм был разрушен, евреев изгнали из Израиля около 2000 лет назад, и, соответственно, они лишились земли, которым относились все эти законы, связанные с Тубишватом. И вы знаете, что даже, например, на территории Европы евреям запрещалось владеть землей. То есть связь человека и земля была разорвана. И, естественно, евреи диаспоры скучали по Израилю. И евреи, которые были в Израиле, тоже думали, как вы задаете эту связь. И в городе Цфате, на севере Израиля, камалисты собрались, в главе с Ризалем И взяли данную еврейского календаря 15-го швата. И избрали ее, как, чтобы осмыслить и включить, включиться в энергию земли. Да? Это способ проставлять природу и радуют, радоваться потрясающему великолепию растительного мира. Что же они сделали? Что сделали каббалисты, что они придумали, как вернуть связь с землей? Седр тубишват. Спасибо большое, да, они придумали Седр тубишват. И можно буквально прям пару фраз, что это такое? Это Седр по аналогии с седором Песах. Убиваются угу. четыре вопроса, выпиваются четыре бокала – причем идет связь не только с жизнью людей, но и проводится аналогии между жизнью людей и жизнью растений, жизнью деревьев. Прекрасно. А, спасибо. Кроме этого, да. поедаются во время седера различные плоды различных плодовых деревьев с соответствующими благословениями. Угу. С спасибо большое. Спасибо. Галя, это вы говорили, правильно? А то да. Это плоховато слышно. Да. Спасибо, Галь. И что мы видим? То есть Аризаль создал такую методичку, да, сделал определенный порядок. Седер это порядок, как праздновать Тоби Шват. Но это не первая их разработка, да? первая разработка была Шабат. Вы знаете, кабалисты Цвата выходили в белых одеждах встречать в субботу. То есть не суббота приходила к ним, а они выходили в поле и встречали ее. И вот они придумали тоже тубишват. Целый седер, правильно, как вы сказали, расписали, что зачем, четыре бокала вина, когда их пить, что проставлять в этот, какие фрукты, благословения на вино, на злаки, на фрукты там читались, определенные молитвы и песни, достаточно длинный и большой порядок. И э, зачитывались 13 отрывков истории о плодах земли Израиля. И обязательное поедание было семи плодов земли Израиля. Какие вспомним есть? Гранат гранат, да. финик, изюм, да. виноград, виноград и изюм можно да, угу. оливки. Оливки. да оливка, оливки, оливка злаковый. виноград и изюм Ба, это лаковые. одно тоже, и то шмель, финица и да. финики, финики. Фини. еще один не вспомнили, инжир, инжир, инжир. Спасибо. виноград да, Виноград и изюм ничего страшного. Почему? Потому что, а, в, конечно же, в Израиле евреи имели возможность есть свежие фрукты, но евреи диаспоры скучали тоже по своей стране и хотели возобновить связь с ней и отведать израильских фруктов на этот праздник. Да, специально люди копили деньги, покупали израильские плоды, когда могли. Но в каком виде они к ним доходили? В сушеном. Только в Так что тут ничего страшного. У кого-то виноград, у кого-то изюм, но в любом случае это нормально. Почему говорили каббалисты, что это нормально? Энергия Земли концентрируется в плоде. И может быть, нами ассимилирована оттуда, да? а, а, если мы это съедим с особыми благословениями. Вот таким образом вот подчеркнулась эта связь с Землей. И как уже мы говорили, да, что а, корень слова «человек» — «Адам» и «Адама» — «Земля» — один и тот же, три буквы. Да? И вот эта вот глубинная связь человека с Землей через этот праздник возобновлялась таким образом. То есть мы видим, что... Идея единения с природой трансформировалась фиболист, потом в любовь к своей стране. Так получилось. И вот, как мы с вами уже упомянули, важно есть семь плодов земли Израиля. Почему? Потому что в Торе сказано... А можно слайдик следующий? вот Спасибо большое. Вот они, наши плоды, мы их все вспомнили. И Тора говорит, что... Прочитайте, пожалуйста, кто-нибудь. Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смокомицы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед. Парень. Спасибо. И эти плоды, когда был храм, их тоже приносили в жертву. Это так называемые семь видов растений земли Израиля. Севат Аминим еврейские источники говорят, что они имеют особые уровни святости. И каждый раз, когда мы их употребляем, это возможность настроиться на определенный уровень духовности и жить более осознанно. Сейчас это модное слово – осознанность. вот Это было известно еще тогда. Пшеница – это основной продукт питания многих культур. Его благословение хлеба символизирует объединение в сообществе и взаимопонимание. Ячмень. Каждое семя ячменя заключено в прочную оболочку – Ячмень снижает уровень холестерина и риск ишемической болезни сердца, а также, поскольку для его переваривания требуется много времени, он может помочь в контроле веса. Виноград. Культура важная для евреев. Почему? Особенно каждую неделю важная. Почему? Вино. Да, вино или сок. У кого что? Виноград сок? Празднуем в шаббат. да, кидуш делаем. Душ, спасибо большое. Кроме того, масло виноградных косточек питает кожу, благодаря высокой концентрации антиоксидантов. И также виноград имеет мочегонные свойства и высокое содержание витаминов А, В и С. Следующий наш фрукт – инжир. Маймонит утверждал, Рамбан, что он является одним из наших основных инструментов для долголетия. И был прав, потому что в инжире много минералов – калий, железа, кальций, омега-3 и омега-6 жирные кислоты способствует снижению уровня холестерина и даже предотвращает некоторые виды рака. Гранат. У граната наверху плода есть такие, такая, такая небольшая, не знаю как ее назвать, корона, да, даже похожа на корону немного. Гранат помогает нашей иммунной системе. Исследователи доказали, что масло косточек граната даже вызывает самоуничтожение раковых клеток, а сок уменьшает болезни сердца. И э, оливковое масло. Оливки да, их употребляют как в таком виде, так и делают масло. Но вот масло – это основа почти всей средиземноморской кухни. И лечебные качества оливок очень обширные. Защищают от болезни сердца, обладают антибактериальными свойствами, содержат анти антиоксиданты для борьбы с раком, очищают печень, помогают бороться с камнями в почках и, и другими инфекциями. Вот. А про финики в Талмуде написано, что финики исцеляют кишечные болезни. То есть вы видите, это фрукты обладают и святостью, и огромной пользой для здоровья. И постарайтесь, если сегодня не удалось сделать какой-то седр тубишват, употребляйте этих продуктов в пищу больше. Ну, так как седр был придуман в 16 веке, возникли еще другие обычаи праздновать тубишват. Да, Оль? Да, и вообще хочется еще сказать, что когда нет строгих каких-то галактических предписаний у праздника, обычно что происходит? У людей фантазия богатая, соответственно, да, мы живем в разных общинах, в разных странах, в разных климатах и так далее, и поэтому каждая, в общем, еврейская община, она какая, вот как уже Ирочка рассказывала по поводу седер Тубишва, да, вот его тоже изначально не было, а каббалисты Цфаты его придумали, как многие другие седеры, да. И вот, например, хотелось бы вам рассказать сегодня о том, как еврейская община Индии, которая называется Бне-Исраэль, празднует праздник Тубишбат. У них перед тем, как, соответственно, праздник заходит, есть такая церемония, которая называется Мелида. То есть этимология слова не очень понятна, вероятно, она происходит от слова Лейда на иврите, это как бы рождение, да? И если вы посмотрите внимательно, сейчас мы все дружно посмотрим внимательно на нашу презентацию, да, тут немножко качество фотографии у нас страдает, но попробуйте сосредоточиться. Есть вот эти круглые тарелочки, которые, кстати, называются «ТАЛА». Вот. И в центре этой тарелочки, вот я вижу на как бы, нижней, правой, ни, нижней левой фотографии, есть такая э, манная крупа, которая отваренная, которая в принципе собрана в какой-то такой шарообразной, э, шарообразной форме, она находится в центре этой талы. И она одновременно символизирует две вещи. Она символизирует, во-первых, гору э, Синай, на которой мы получили заповеди. А во-вторых, она символизирует э, то э, приношение, хлебное приношение в храме, которое происходило еще тогда в храме, когда, соответственно, евреи Индии, вот эти гневы Израиль, э, оставили э, землю Израиля, потому что здесь было иностранное владычество. Поэтому это, как бы, вот связь этого народа с, с народом Израиля, со страной Израиля. Вокруг, как вы видите, лежат фрукты. Фрукты, опять же, тоже, о которых мы уже сейчас говорили, фрукты, которые произрастают здесь и у нас тоже. И таким вот образом празднуется тубишват. Но. Интересная история заключается здесь не только в этом, не, не в самой этой мелидии. Ее делаю, кстати говоря, несколько раз в год, потому что, потому что я считала, что любая работа в храме, да, любое обновление в храме было связано с этой хлебной жертвой, которую, собственно говоря, мы видим. Индия, она вообще вегетарианская страна, поэтому мы знаем, что другие жертвоприношения, которые были в храме, они не были возможны в этой стране, да, поэтому единственное, что было возможно, это вот это вот милида. Так о чем, собственно, говорится в истории этого, этой церемонии, этого праздника, говорится о том, что во втором веке до нашей эры, обратите внимание, когда Бней Исраэль, вот эти вот будущие жители Индии еврейские наши, Оставили Рецисраэль и поехали, поплыли, пошли на корабле, и корабль разбился у берегов Индии. То есть они, видимо, не подозревали вообще, куда они едут, потому что хотели избежать вот этого вот иностранного владычества и, соответственно, продолжить еврейскую общину дальше. Этот корабль разбивается у берегов, соответственно, Индии, и чудесным образом спасаются семь мужчин и семь женщин. Им помогает всем пророк Илья Уаннаби, которого мы помним прекрасно по празднику Песах, да, мы ему даже бокал уделяем специальный. Вот, и он их не только спас, он пообещал, что они сохранят свою связь с народом Израиля, и традиции еврейские тоже, и так далее, и что он обязательно их вернет в землю Израиля. И это мы знаем, что уже произошло, потому что, собственно говоря, иначе мы бы об этой истории не узнали. Да, и здесь эта община есть в Израиле, проживает, и, в общем, живет и здравствует. Поэтому, соответственно, каждый раз, когда происходит вот эта церемония Мелида, евреи, значит, вот еврейская община собирается вокруг этого праздничного стола, ведь он очень красочный и вкусный, и сладкий, и, может быть, даже чересчур сладкий, да, они вспоминают этого пророка Илья Уанави и вспоминают, как бы, вот заключенный с ним, как договор, договоренный, что он их вернет обязательно в землю Израиля и воспевают ему хвалу. Вот таким вот образом. Спасибо. Спасибо, Оль. А мне хотелось бы у вас спросить, как вы думаете, существует ли связь между деревом, торой и женщиной? Конечно. А, а какая? Ну, то, что корни – это как связь, ну, вообще, и человеков. В общем, и женщины, в частности, заповедями с торой. Мне Я кажется... От корней. Спасибо. Еще кто-то говорил? Белл, Женщина плодоносит, как жить. Дерево плодоносит, как женщина. Спасибо огромное. Еще, девочки, не стесняйтесь. Кстати, вот по поводу того, что ты говорила в начале, да, что там родить сына, там дерево посадить и так далее, женщины, собственно говоря, с этим справляются прекрасно тоже. И даже дома строят? Да, У нас есть женщины-строители, среди нас даже на этом семинаре. Да, есть такие так. люди. <смех> Спасибо. А, да, все, все верно. Тору часто называют Эцхаем, древо жизни. И мы уже познакомились с этим древом выше, когда рассматривали отрывок из книги Бришит. А что для вас значит эта метафора, древо жизни? Вот что это такое? Не стесняйтесь. Родословная, наверное. Еще варианты. Древо, можно я? Да. Древо, по которому идут питающие соки и дают жизнь дереву. Ну, это, наверное, моя семья. Спасибо, спасибо моя семья, спасибо. Мне кажется, что изначально, как, я только это не помню, было написано в Туре, что человек, э, растение полевое, корни его, значит, в земле, а плоды наверху. А каббалисты эти, которые придумали бешват, кто-то и Магарыч, Магарач как-то фамилия, я не знаю, он сказал, что, э, правильнее сказать, что корни человека в небе, а плоды на земле, потому что духовность выше, ну а женщины более духовные, может быть, поэтому. Спасибо огромное, столько интересных мнений. И а, а, мы встречаем цитату про древо жизни еще в притчах, да, в Мишлей. Древо жизни, она для придерживающих ее и опирающихся на нее счастливы. Здесь говорится, а, в основном, считают да, комментаторы, что, что, что говорится про Тору. А, про женщин была такая исследовательница Пнина Адельман. Она а, а, сказала, что имена известных библейских женщин означают деревья, да, некоторых. Истер на иврите. Как будет? Хадас, Мирт. Атамар. Помните, мы говорили про Тамар Финик. не тогда? Финик. Финик, спасибо большое. И была Тамар, кроме жены Ягуды, да, и невестки Ягуды, и была еще Тамар, дочь Авшалома. Это финиковая пальма. А где сидел судья двора? Под пальмой. Тоже под пальмой, да? То есть опять мы видим связь женщины и дерева, либо имена, либо места где. И еще был такой Алон Бахут, плачущий дуб. Он растет там, где умерла кормилица Ривки, нашей праматери. И эту женщину тоже звали Двора. Опять связь женщины и дерева. И Также исследовательница указывает, что Эцхаем, древо жизни, это важный женский символ в иудаизме. А почему? Потому что женщины рожают потомство, которое несет мудрость, а деревья приносят плоды. Детей женщины часто называют плодом ее чрева. Таким образом, Месяц Шват нам показывает важную женскую связь с жизненными циклами природы. А еще, кстати говоря, вот уже упоминая эти имена, мы не можем не, не вспомнить, что сейчас, вот буквально завтра, да, мы будем праздновать шабад Шира. это Шабат песен, в котором, собственно говоря, песнь двора, да, о которой ты сейчас говорила, нашей пророчице, да, которая сидела под пальмой, кстати говоря, и праведно судила, да, и песни Мирьям э, вот в главе Шалах, мы, мы слышим песни этих двух женщин, поэтому вот как раз весьма, кстати. Опять в Швате, да, женские голоса да. возникают, и не да. только под пальмами. Ну, а с чем же в наше время ассоциируется Тубишват? Мы с вами разобрали. Это сначала был день налоговый для деревьев да, во время храма, потом стал день воссоединения с землей, седр, такая духовная связь. А сейчас, что же сейчас Тубишват для нас? Посадка деревьев в Израиле. Спасибо огромное. Посадка деревьев. Посадка деревьев началась с 1884 года, когда началось массовое заселение земли Израиля. И еврейские поселенцы обнаружили, что... Это является важной частью восстановления земли. И с того времени, по сегодняшний день, евреи всего мира помогают Израилю сажать деревья. После образования государства Израиль, это полностью дела по зеленению были пред, переданы Еврейскому национальному фонду. И я знаю, что здесь есть много женщин, которые благодаря сотрудничеству проекта Кэшер с этим фондом посадили не одно свое собственное дерево на земле Израиля. Таким образом, выполнив заповедь, да, засаживать страну и озеленять ее. И остался приятный об этом подарок, сертификат. Можно, Катюш, слайд, там, где у нас наша Натали на фоне рощи. И а, вот за время сотрудничества с 2007 года более 1200 деревьев посажено активистами проекта Кэшер. Так что мы большие молодцы. Спасибо вам за вклад в озеленение страны Израиля. То есть конкретное дело. И сейчас в Тубишват мы уделяем особое внимание, чтобы повысить осведомленность о важных экологических проблемах, выполнить свои обязательства по защите и сохранению окружающей среды. И текущая ситуация с пандемией в этом году наложила определенный отпечаток да, и показала, как мы все тесно связаны в этом мире и значит, должны о нем заботиться еще больше, о нашей планете. Поэтому мы в этом году именно с Тубишвата сегодняшнего дня запускаем новый проект при поддержке голландского фонда, ориентированные на иудаизм и экологию. То есть мы будем изучать еврейские тексты, которые говорят нам о том, что экологический активизм важен, и наход... найдем его корни в Торе, и будем выполнять конкретную практическую деятельность и какие-то разрабатывать общинные проекты для решения конкретных экологических проблем данных городов, участников проекта. Пройдет еще у нас ряд вебинаров, и после этого в своих общинах участники реализуют этот проект. Он закончится большим мероприятием, надеюсь, что уже офлайн на СУКОТ. И первые, желательно выработать экологические привычки несколько. И одно из первых будет использование многоразовых сумок, которые будут брендовые от проекта Кэшер, вместо пластиковых пакетов, чтобы уменьшить загрязнение природы. То есть проект большой, будет много вариантов, но вот пока... Приоткрываю вам небольшой из того, что будет в ближайшее время. А почему мы выбрали Тубишват? Потому что это день роста, да? день обновления и восстановления жизненных сил. И вообще месяц Шват – это отличное время для новых проектов. И так же, как дерево приносит плоды, и мы ими пользуемся, так и человек должен приносить плоды в мир. И мы хотим, чтобы наш мир был устойчивым, развивался, Хорошо, и экология у нас была в порядке. Вот поэтому запускаем данный проект. Присоединяйтесь, кому интересно, обращайтесь в личные сообщения. Все расскажу подробно. И в честь Швата мы хотим посадить эти новые семена. Почему? Потому что мы знаем, что мы происходим из земли и чувствуем с ней важную связь. И нужно почувствовать себя готовым расти и становиться лучшей версией себя. Спасибо. Оль. Да, и, кстати абсолютно не во всех странах сейчас происходит цветение растений, да, мы, как мы видели, вот уже у Марины там снег, да, в Беларуси и так далее, у нас вот вроде как немножко сейчас миндальные деревья начинают расцветать, но даже когда мы не видим этого цветение зрительно, да, то есть мы, не, не... мы понимаем, что вот-вот наступит весна, и почему мы это дело понимаем, потому что дни у нас удлиняются, ночи становятся короче, Соответственно, да, и мы знаем, что уже бутончики появляются, и почки расцветают и так далее, то есть это уже, в общем-то, как-то мы готовимся к весне, соответственно, к новым надеждам и к новым, значит, новым, новым их воплощениям, будем так надеяться. Хотелось бы вам рассказать одну из моих самых любимых притчей, которая связана с этим праздником, с праздником Тубишват. И э, этот мидраж находится э, у нас, э, а, там, наверное, есть слайд еще у нас на презентации. Да, вот это он, э, медража Танхума. Соответственно, происходит там следующее, что э, старик сто э, лет от роду возделывает почву и сажает там, вот э, как вы видите на картинке, э, фиговые пальмы, то есть деревья инжира. Сажает и, и трудится, и проезжает мимо него император Адриан. По одной версии на войну, по другой версии он ехал вообще в Тверь. И видит этого старика, его внимание именно привлекло то, что в такие вот лета уже весьма почтенные, человек работает тяжело и сажает дерево, в общем, выполняет физическую работу, которая, в общем-то, его возрасту, по идее, не свойственна. И он говорит ему, а почему ты работаешь, ты так стар, да, вроде как бы уже, по идее, время, наверное, отдохнуть. Каким образом вообще, почему ты это делаешь, неужели ты надеешься, говорит он, что когда ты сможешь попробовать от этих плодов, то есть, да, мне некий такой сарказм, понятное дело, что у человека как бы там дни сочтены, да, если мы уже сто лет, но мы знаем, что не по нашей традиции, вот, и он говорит, что я делаю то, что мне повелевал Всевышний, мои отцы и, соответственно, наверное, его мамы тоже, и бабушки, и дедушки работали, обрабатывали землю, сажали деревья. То, что я делаю своим будущим поколением. То есть, если мне повезет, я, конечно, буду рад попробовать эти фрукты, но если нет, то мои последующие поколения будут их кушать с удовольствием и добавлю от себя его вспоминать. Он был очень тронут и отправился себе на войну. Через три года, вот как раз та заповедь о том, что мы не имеем права три года снимать плодов с плодовых деревьев, значит, он возвращается обратно. Это тот же самый император Дрианы видит того же самого старика, которому, которому уже на тот момент 103 года. Судя по мидрашу, опять же, он, он его, естественно, вспомнил, увидел то, что он собирает плоды. Этот старик собирает ему корзинку и передает спел, спелую корзинку инжира полную. И этот обращается к своим слугам, император Адриан, и повелевает наполнить эту корзинку золотом. Да? То есть возвращает ему вот такое вот вознаграждение за его труды, за то, что он, в общем-то, Работал во имя и на благо будущих поколений, в общем-то даже не, не подозреваешь, что он работает для себя тоже в какой-то степени, да? и, а, Увидев вот эту вот преемственность поколений и заботу о будущем, он был очень тронут и вот решил его так вознаградить. Собственно говоря, вот на этом э, и э, основывается, в общем-то, такая философия еврейская, да, что э, делать хорошее людям, хорошее самому, да, как, как там было еще и кто не работает, тот не ест и так далее, но это в общей сложности. В общем-то, мы все время передаем мир в таком состоянии, в котором мы его получили, передаем его дальше нашим следующим поколениям. И, видимо, это не было свойственно тому римскому императору, поэтому вот получилась такая интересная встреча. Вот. И, собственно говоря, мысль такова, что, в общем-то, передавать нужно то, что мы получили, передавать нашим поколениям дальше и тем самым Человек здесь обретает долголетие, да, то есть он, во-первых, удосужился все-таки снять эти плоды и, во-вторых, еще получить золотую корзинку, как бы, почему бы нет. Вот. и нет. Отличная история и очень, учат нас о том, что, в принципе, работать нужно в свое удовольствие, не да, сажая эти плоды, заботиться о поколениях, заботиться об окружающей среде, как и рассказала, рассказала, да, что, в общем-то, мы... Нам всем очень важно, как мы передадим этот мир нашим детям, и, собственно говоря, преемственность поколений, уважение наших предыдущих поколений, соответственно, и любовь к будущему. Спасибо огромное, Оль. То есть эта притча еще раз показывает, почему же мы начинаем этот важный проект, да, не только изучая тексты, но и делая какие-то конкретные дела, которые помогут нам сохранить тот мир, который Бог вручил человеку. Желательно с минимальным преобразованием. И мне очень понравилась фраза, которая тоже вот к этому мидрашу про Адриана относится. «Сколько бы ни нашел, пусть прибавит к ним еще». Даже ты, если считаешь, что достаточно посажены деревья, достаточно решено экологических проблем, ну ты прибавь к ним свое решение. Например, относительно деревьев, что мы можем сделать? Да? А, собирать макулатуру, сдавать ее, да? покупать книги с переработанной бумаги. Почему? Потому что сейчас вот у нас Новый год деревьев, например, отдавать на вторичную переработку все, и готовить компост, и изучать тему экологического образа жизни, и рассказывать это детям да, на разных уровнях, в вузах, в институтах, в школах, и в своей семье, в первую очередь, начать с себя нужно. Ну, у нас еще будет время поговорить о наших конкретных экологических делах, а сейчас мы хотим вас еще поздравить с этим прекрасным Новым годом деревьев, пожелать э, расти, э, Использовать весь свой потенциал, зарядиться энергией праздника и воспользоваться советами деревьев. Катюш, пожалуйста, последний слайд. Кто зачитает? Не стесняйтесь, у нас много прекрасных частицов. Штиц. Чтец. Я могу. Спасибо. Советы от дерева. Стойте прямо и гордо. Пейте много воды. Не отрывайтесь от своих корней. Наслаждайтесь красотой мира, который создал Бог. Сохраняйте свою естественную красоту, которая не проходит с годами. И всегда продолжайте расти. Делитесь с другими тем, что у вас есть. Веселого праздника! Амен! Вебен. А Амен. Остается к этому только прибавить. И... Мы надеемся, что всем было полезно, важно и интересно. И будем благодарны за ваши отзывы и предложения к следующим нашим встречам по теме «Экология». Пожалуйста, присоединяйтесь к нашему проекту, пишите и наслаждайтесь празднованием. Спасибо. Всем хак самех и самех. Соответственно, те, у кого не получается покупать Хак как самое. Так самое. Свежие фотографии. И очень интересно. Праздника, Спасибо, дорогие наши руководители еврейского образования, профессионалы. Растите, развивайтесь, питайте праздника. друг друга. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. До, До новых встреч. Спасибо.